Чтобы понять значение года, поговорите со студентом, не сдавшим сессию. Для того, чтобы понять ценность одного месяца, поговорите с матерью, родившей недоношенного ребенка. Чтобы понять ценность одного часа, поговорите с влюбленными, ожидающими встречи. Чтобы понять ценность одной минуты, поговорите с тем, кто опоздал на поезд. Чтобы понять ценность одной секунды, поговорите с тем, кто только что чудом избежал аварии. Чтобы понять ценность одной миллисекунды, поговорите со спортсменом, получившим серебряную медаль. Каждая секунда твоей жизни на вес и золота. Вчера это история, завтра вообще непонятно что. Сегодня это дар. Именно поэтому оно и зовется настоящим. Береги и цени свое время.